Дорогой мой представитель махрового инфо-цыганства, ты не способен, потому что у тебя нет того, чего у меня есть. Я тебе сейчас это дам. Кельдем мальдем, что-то там, бабок нет. У Блиновской в этом году 3 миллиарда рублей лохов принесли ей на исполнение ее желаний, но это же белиссимо. Поздравляю. А вдруг ты тоже инфо-цыган? Я и есть инфобиз. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы, ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Игорь Владимирович, я предлагаю поговорить сегодня об инфобизнесе, потому что растет все время этот рынок, люди продают какие-то свои курсы бесконечно за большие, за маленькие деньги. Вы вообще как к инфобизнесу относитесь? Инфобиз или инфоцыганство? Разница есть? Конечно. Любой, кто продает информацию за деньги, информацию любого рода, информацию, как вылечить человека, информацию, как понимать экономику и зарабатывать там на акциях. Любой, кто продает информацию, это инфобиз. Очень респектабельный инфобиз, я считаю, Кембридж, Гарвард, Стэнфорд, Фестех, МГУ. Я вообще считаю, что информация рулит, правильная информация в нужное время, в правильной дозировке да, дает возможность человеку жить очень защищенно, и очень качественно. Я развиваю инфобиз, я сам порождение инфобиза, я, я и есть инфобиз. Респектабельный инфобиз равно Рыбаков. Вот так и запишите. Все-таки нужно нам определиться, в чем разница между инфобизом и инфо потому что есть подозрение, что многие люди все-таки это путают. Респектабельный инфобиз — это когда ты, получив информацию, да, повысил свой доход, то есть сменил свою работу, низкооплачиваемую на высокооплачиваемую или получил работу своей мечты, значит, с соответствующей зарплатой да? — это респектабельный инфобист. Инфо-цыгане <клышко> это люди, которые никак не заинтересованы и не могут быть заинтересованы в вашем успехе. <клышко> У них нет ничего, что бы доказывало их способность привести вас к успеху, кроме красивых речей. Ничего. То, что они часто учат тому, что сами не умеют, это признак инфоциганства или инфобиз тоже может быть таким? Очень яркая граница, ну, как бы прямо ее можно видеть невооруженным взглядом, кто преподает в респектабельном инфобизе. Это предприниматели, практики, преподаватели с огромным стажем и так далее. Кто преподает в инфобизе нереспектабельно или среди инфо-цыган, там преподают ну, люди, которые вот без году недели, которые объявили себя ну, преподавателем. Вот. Поэтому, на самом деле, правило очень простое. У кого учишься, тем и становишься. Если ты учишься у людей, с которыми никогда не было жизненного успеха или там практического успеха в какой-то области, ну, с тобой не может произойти этот успех. Как бы красиво не говорили эти, так кстати, инфо-цыгане. Я всегда привожу пример, представьте, на вокзале к вам подошла цыганка, вот там кельдым мельдым что-то там, дай тебе погадаю, там это самое, смотришь, хоп, бабок нет. Вот с инфо-цыганами та же история, кельдым мельдым, до да продажи туда-сюда, Так бабок нет, а все только еще хуже потому что никакого изменения, в общем-то, не может случиться, потому как не заинтересованы инфо-цыгане в том, что у тебя что-то случилось, они заинтересованы тебя доить. Я бы даже сказал, что цыганка на вокзале, она еще это полбеды, она не может тебя заставить взять кредит, а вот инфо-цыгане, они заставляют людей взять кредит, войти в долги и заплатить за очередной курс счастливой, сытой жизни или что там поиска счастья, баланса, колесо там, баланса или еще что-то. Вот и все. В результате, когда вы заканчиваете курс этого инфобиза, у вас ни баланса, потому что его нет, ни денег у вас нет, и еще на вас кредит висит. Мы частично об этом говорили, когда у вас было интервью с Евгением Черняком, кто не видел, ссылка будет. Можете ли вы допустить, что все-таки инфо мы их сейчас определили, могут сподвигнуть людей и дать им возможность добиться успеха. Да, конечно. Те люди, которые и так бы пришли к успеху, и так бы, инфоцыгане при взаимодействии с ними не смогут им помешать добиться успеха. Это правда. Дорогой мой представитель махрового инфоцыганства, и без себя у этих людей случилось. А то, что он берет их в доказательство ставит это, ну, как бы такая манипуляция, подлог называется. Действительно есть люди, которых невозможно испортить, и с ними все равно случится, но есть очень большая прослойка людей, кому инфоциганство ну или вот нереспектабельный инфобизм может испортить жизнь, ввести травмы несовместимой жизни. Основная у них проблема, что они не предупреждают о побочке. Они очень агрессивно обещают, создавая завышенные обещания людям, ну просто вот завышенные обещания, и они не предупреждают о побочных эффектах, что когда эти завышенные обещания не случаются, человек впадает в аут, все, ну его вышибает, и он впадает в депрессию, ну, в отклонения, из которых он не может выбраться уже без посторонней помощи, и человек оказывается зависим от кого? От инфо цыган. Я прям настаиваю, что грань между респектабельным инфобизмом и нереспектабельным, или вот инфо-цыганством, она лежит именно в том, что слишком агрессивные обещания да, и абсолютное отсутствие реабилитации тех, кто, ну, у кого случился побочный эффект. Вот она. Это очень четкая граница. Как вам кажется, почему так много людей сейчас ходят на вот эти курсы, особенно курсы личностного роста, где мотивация и так далее? Что их туда толкает? Во-первых, наркотическая зависимость. Давно не секрет, что в Кока-Коле есть специальные компоненты, которые ну, буквально толкают человека на повторение акта ну, вторичного, там, последующего потребления Кока-Колы. И сигареты, то же самое в инфобизе нереспектабельном или в инфо-цыганном, то же самое. То есть задача лишить автономности человека и сделать его взаимозависимым, ну то есть зависимым от инфо-цыган, чтобы он еще и еще раз приходил за удовлетворением собственной неполноценности. Поэтому на чем продают инфо-цыгане? На унижение тебя. Ты не способен. Почему? Потому что у тебя нет того, чего у меня есть. Я тебе сейчас это дам. Плати денежку, на опять ослабело влияние, ты же не способен, я же тебе говорила, что ты не способен, плати еще денежку, на, я тебе отдам, вот и все. И дальше пока у этого жертв, ну, жертвы, у этого есть деньги, пожалуйста. Второе, волшебная таблетка. Вот максимально просто должно быть, тупо, да, вот загадай желание, приходи на марафон желание, да, платить денежку, естественно, да? и желание исполнится, вот какое хочешь. Хочешь мужика приворожить, пожалуйста, давай вот дуры, блядь, я думаю, ну какие дуры туда ходят, блять, туда даже мужики ходят, блядь. Да с... ты мне говорила, что ты у Блиновской тоже была я уже тоже. Была у Блиновской, что она? Ты была? Нет, нет, у нас еще... Я вообще не могу. Сейчас просто всех убью. У Блиновской в этом году 3 миллиарда рублей лохов принесли ей на исполнение ее желания. Три миллиарда рублей, ребята, три поздравляю. Ну это же Белиссимо. Блин, ни одна цыганка бля, на вокзале не могла собрать 3 миллиарда, а в сети что делают эти замечательные цыгане? 3 миллиарда рублей принесли люди. Ну, но ну, это же прекрасно. Значит, бабки есть. А у вас исполнились желания? Напишите мне сейчас, кто был у Блиновского и сколько у исполнилось. Да, просто по приколу, посмотрим. Распрос, вы сказали. Действительно, многие люди сейчас платят именно за мотивацию. Да. Как вы это объясняете? Почему нам всем так ее не хватает, что ли? Почему людям нужна какая-то внешняя мотивация? В Советском Союзе очень много уделялось для того, чтобы лишить людей внутренней инициативности. Пока тебе начальник не сказал, что делать, ты ничего не делаешь. Ну условно говоря, не высовывайся, даже есть такой, что тебе больше всех надо, что ли? Блин, да да мне не нравится, давай я попробую по-другому. Да вот они тушили это в Советском Союзе. В ранней России, в текущей России, как у нас говорят, в Советском Союзе было охрененное образование, но вот оно осталось охрененным, точно такое же. Все школы и детские садики сейчас такие, что они обрубают инициативность людей, лишая врожденной, ну, живой энергии, что ли, человека. В результате человек в 17 лет, он такой вот, знаешь, скажут, сделаю, не скажут, ну, могу делать, знаешь, как бы. Поэтому, если реально, я бы и говорил, что можно этому противопоставить, это две вещи. Для детей, которые сейчас ну, в школах, где их лишают вот этой врожденной энергичности или инициативности, или саморегуляторных вещей, то есть способность обнаруживать манипуляции других, да, я говорю, идите, ведите людей в play school. Вот флейскулы, мои школы, которые я открываю, это специальные школы для того, чтобы по-другому воспитать детей, чтобы они, у них была активирована вот эта инициативность, то есть способность людей обнаруживать, что это опасное, да? и не впускать в свою жизнь, вот что важно, да? вот, это для детей, ну а для взрослых, это, конечно, их здесь академия. Да, Здесь резонный вопрос, а вдруг ты тоже инфо -цыган? Основное правило. Инфо-цыгане — это те, кто зарабатывает на бизнесе по распространению информации. Просто сразу скажу, Стэнфорд, Гарвард — это некоммерческие организации, подчеркиваю, все, что они заработали, остается в Стэнфорде или в Гарварде и идет на расширение вот этой образовательной деятельности. Вот у Рубакова ровно также есть X10 Academy — это некоммерческая организация, она называется Благодарительный фонд. Институт развития социального капитала и предпринимательства. И все деньги, которые зарабатывает X10 Академия, они идут на организацию учебного процесса, поддержки и все. Поэтому, смотрите, обязательно интересуйтесь, кто владелец инфобиза. Если владелец инфобиза выплачивает себе дивиденды с инфобиза, вот как Блиновская, ну, сами понимаете, доильное устройство для вас, приходите и получите свое счастье. Или владелец инфобиза — это респектабельные люди, и они не получают никаких дивидендов, они создают благотворительный фонд в виде образовательного учреждения или некоммерческую организацию, да? Вот и все. Как, по вашим наблюдениям, ведутся на инфо чаще мужчины или женщины? Разного пошиба инфо-цыгане разный гендерный состав. Вот, например, в Блиновской больше женщин, у бьюти-блогеров больше женщин. Вот они все там чуть-чуть им сказал, что ты толстенькая, ты какая-то страшненькая, ты то-то, и они там все пошли на марафон желаний. Вот. Но есть инфо-цыгане, где в основном мужики, например. Ну вот, например, пирамиды всякие финансовые, связанные с этими биткоинами, там вот эти крипто и все дела, там в основном мужики. Это же тоже инфо-цыгане, просто они мимикрируются под вид каких-то этих инвестиционных фондов и так далее. Вот там мужики, там типа, мы инвестируем. Да какой инвестируем? Вы отдали деньги жуликам. Для людей вне зависимости от гендера свойственно верить в чудеса. Это свойство людей, и чем люди беднее, тем сильнее они вляпываются в эту. Они это бабло будут хавать и дальше, до тех пор, пока люди ходят на марафон желаний. Привет. Следующий вопрос такой. Как вам кажется, стоит ли эту деятельность как-то регулировать на государственном уровне, может быть, сажать инфо-цыган в тюрьму за то, что они обманывают людей? Бессмысленно, бесполезно. Поэтому сейчас, если начать вот это вот, ну, как бы, сажать в тюрьму и делать вот эти радикальные вещи, это ни к чему не приведет, кроме того, что все это уйдет в подполье, оно все равно будет и будет теперь уже из подполья еще более агрессивными методами действия. Вот. Другое дело, что, например, вот в Америке психотерапевтическая деятельность лицензируется. Приводит ли это в Америке к существенному ну, там, прогрессу в области вот этого личностного развития? Регуляции есть. Я скажу, что в Америке. В Америке полно сговоров. Психотерапевт в с психиатром, да? то есть психотерапевт отправляет человека к психиатру, психиатр подписывает антидепрессанты, пол Америки сидят на антидепрессантах. То есть, грубо говоря, смотри, регуляция, которая в Америке и в Европе есть, не приводит ну, к каким-нибудь существенным изменениям. Вот. Поэтому речь все же идет о том, способен ли сам человек сгенерировать защиту от злоупотребления властью, манипуляции, контроля. Если он не способен, слушай, будут они сажать и так далее, или что-то там кто-то что-то будет, ничего не изменится. А когда будут сажать, еще ты будучи невиновным, туда загремишь, и что такое? Это что, хорошо, что ли? Нет, я вообще против таких вещей. Сейчас в интернете очень много борцов с инфо -цыганством. есть даже целые YouTube-каналы, которые специализируются только на этой теме. Как вы к этой деятельности относитесь, поддерживаете или нет? Угу. Ну смотри, есть акулы респектабельного инфобиза, есть акулы инфо -цыганства. Слушай, всегда, когда есть акулы, они вот так вот плавают, там, да, и есть люди, которые приходят к этим акулам за какими то там инфопродуктами, да, рядом очень много прилипал. Или другая ассоциация. Всегда, когда идет какое-то вот ну, шоу, там, музыка, там, деньги собирают, да, и так тогда ну, есть какие-то бабушки, которые там пирожки продают рядом. Или есть какие-то дедушки с видом бабушки, значит, которые туалет, значит, там платные устанавливают. Вот. И они тоже что-то там делают в этой системе с борьбой, инфо-цыганством ничего общего нет. Они пришли погреть свои яйца, так сказать, рядом с костром. Это такие же инфо-цыгане, которые пришли прокачивать свою известность и популярность вот здесь, вот, вот в этом вот тепле. Самое печальное, что для них может произойти, если вдруг прекратится вся эта каша. Почему? Да потому что тогда их цыганский продукт, разоблачений тоже будет никому не нужен. Все, точка. Я, кстати, этих прилипал, иногда называю такими инфобисенками. Да. Я и богу говорю, инфобисенки не заинтересованы в том, чтобы научить вас отличать респектабельный инфобиз от инфобисовщины, ибо они сами являются плоть от плоти, кровь от крови. Так что будьте осторожны, будьте внимательны, ищите правильных учителей. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй луну, чтобы не загореться, заживать в этом аду.